Так. Итак. Показываем утят. Они вместе с уткой. Утка вон там будет. Все приняты, всех любит, никого не обижает. Все под мамкиным крылом. Так что эксперимент удался. Не только утят к можно подсаживать, но и утку можно подсаживать к утятам. Все живые, все бодрые. Кто-то больше растет, кто-то меньше растет. Вот здесь одни селезни и одна маленькая уточка. Нам два прохвоста белых. У уже выше поилки. Так что вводит уточка, вводит. И то, что утка забьет чужих утят. Ну вот такого не произошло. Никто не общипанный, не ободранный. Все хорошо.